Спасибо, Спасибо. земляки. А, немного новостей из ДНР. Знаете, недавно у нас прошла реформа, школьная реформа. В отличие от Украины, прошла за один день. Наконец-то сбылась моя детская мечта. В школу ходить не надо. Потому что у нас работа будет, у них не май. У нас пенсии будут, у них немає. У нас уход людей, людьми, под, под детей будет, у них немає. У нас дети пойдут в і до детских садков. У них они будут сидеть в подвалах. Потому что они ничего не умеют делать. В школу ходить не надо. В школу ходить не надо. В школу ходить не надо.